Эй! Эй, hey! hey, cool. нарциссизм, мальчик, этот трек что-то значит, агненисто, мазда плачет, мазда плачет, мазда плачет, мазда плачет, плачет из-за новых тачек плачет, эй! Эй, пранкмейкер, ты! Мум-зом! Мум-зом! Мум-зом! мум Хейтер, hey, сел, хейтер, so. ты сам себя ж гуглит в гугле мальчик Mazda Racer having new mail in your inbox.